приветствую вас как и обещала я постараюсь сделать для вас небольшой прогноз на новогоднее на празднование и расскажу об общих тенденциях этого дня и дам небольшой совет где, в какой обстановочке, с кем лучше отмечать этот праздник и немножечко добавлю волшебства Каждый из вас может загадать желание, я вытяну карту, которая скажет, исполнится это желание или нет. А если нет, то что для этого нужно сделать, чтобы оно исполнилось. Итак, приступаем. Ну, начнем с раков. Почему с раков? Ну, не знаю, так не захотелось. Самое главное, во-первых, на что хотелось бы обратить внимание, это Луна. Она перейдет в первые градусы Льва. А Луна во Льве, она, как правило, очень широка, она обаятельна, она любит блистать, она хочет быть на виду. Но в оппозиции к Юпитеру и Сатурну она может давать очень неоднозначные реакции. С одной стороны, хочется как-то быть щедрым, раздаривать свои эмоции всем подряд, <звы> дарить подарки а с другой стороны, Сатурн действует достаточно сковывающим на это желание. То есть, если смотря что здесь поборет, либо Юпитер, либо Сатурн, у меня есть предположение, что Сатурн может немножко оказаться сильнее и даст, придаст многим из нас более здраво рассудка. Ну, а теперь смотрим. Араки, так, ну у вас ситуация однозначно здесь, по финансам проиграется, причем здесь так интересно, и вы можете получить неожиданно подарки, и вам придется здорово потратиться, только не говорите, что это праздник и это нормально, нет, не все будут тратиться, но у вас эта трата, учитывая, что Луна идет по вашему символическому второму дому, то есть для вас ваша финансовая сфера будет, именно для вас она будет самой-самой активной и самой нестабильной. Неожиданно, то есть вы будете рассчитывать на какие-то расходы, но... они окажутся все-таки некоторые из них части окажутся все-таки очень неожиданной для вас. Так же, как и расходы, так же и поступления. По поводу того, где вам лучше отмечать Новый год, мне бы хотелось сказать вам, что лучше всего вы себя будете чувствовать в кругу своей семьи или же в кругу тех людей, которых вы считаете своей семьей. Пока, друзья, немножечко отходят на второй План. Кроме случаев, если вы проживаете с этими друзьями на одной территории. Сам по себе этот праздник, новогодняя ночь, должна пройти для вас достаточно спокойно и весело, без каких-либо негативных последствий. А теперь.. Давайте посмотрим, что, что же вам... Загадайте желание. И что вам подскажет. такое очень красивое второе снов. Исполнится ли оно? Исполнится ли ваше желание? Исполнится ли желание для тех, кто... Относится к знаку зодиака Рак, которого находится для тех, у кого там асцендент, две и более планет, Луна и Венера, Ну, в большей степени для тех, у кого Солнышко. Смотрим. 11. Вот я показываю. Сейчас я немножечко включу, чтобы было видно. Вот ну, Карта сила. Сила. Нет, в данном случае это не сила, извините. Это справедливость. Справедливость говорит о том, что как вы поступали с другими, так и судьба поступит с вами. Что вы отдаете, то и будете получать. По справедливости. То есть, если вы были честными, и с вами будут по-честному. Если вы где-то хитрили, то и с вами будут хитрить. Еще она может указывать на срок по весам, срок зодиака весов. Это вторая половина сентября и первая половина октября. До 20 Приблизительно. Ну так, надеюсь. Этот прогноз был для вас полезен? Львы. Львы, ваша луна как раз будет в новом году. Она будет находиться в вашем знаке. И, соответственно, она будет делать четкую оппозицию к партнерству. Ну, здесь говорит ситуация о том, что если вы рассчитываете, что... Ваш праздник, этот праздник вы проведете так, как планируете, то вы ошибаетесь. К вам неожиданно нагрянут гости. Или вам неожиданно придется срываться и куда-то ехать. Но для большинства из вас все-таки праздник будет домашним и в кругу тех людей, которых вы любите и которых вы обожаете. Вы умеете быть гостеприимными и притягиваете к себе друзей и знакомых просто как бабочка, то есть тянете к себе, тянете их к себе, как бабочка тянется к свету и к теплу, к вашему очагу приедет достаточно большое количество людей, поэтому запасайтесь закусками, выпивкой и готовьтесь к тому, что дверь ваша будет Новогоднюю ночь постоянно открыта. А теперь давайте спросим, что же... Да, загадать желание. И мы спросим, исполнится ли желание у представителей знака Зодиака, Лев, у тех, у кого там находится Асцендент, Венера, Луна, Солнышко. У ярких представителей знака Зодиака Лев. Исполнится ли ваше желание в 2021 году? Башня. Вот она. Я думаю, что, скорее всего, оно не исполнится. Так, вот оно, Получилось у меня ее показать. Или же можно рассчитывать на то, что оно исполнится, но неожиданно, не тогда, когда вы ожидаете или совсем не так, как бы вам хотелось. Поэтому попробуем задать дополнительный вопрос. Что это означает? Башню предсказывать очень сложно, практически невозможно. Она всегда говорит о форс-мажорных ситуациях и часто говорит о периоде начала апреля, первая декада апреля. Что означает башня, которая выпала львам? Она говорит о том, здесь жезлы, ваш жезлов, о том, что вы, скорее всего, должны что-то спланировать. И ваша идея, ваше желание, оно еще не созрело. Оно еще стоит у самого начала. И нужно очень хорошо подготовиться к тому, чтобы заложить фундамент для его исполнения. Может быть, у вас недостаток знаний, может быть, недостаток финансов, может быть, еще чего-то недостаток. Ну, что-то вам нужно доделать, доработать, и тогда оно исполнится. Девы, у вас будет очень активно сфера, связанная с домом, с семьей, любовью и работой, а также еще и здоровье затронуто. Ну, работа в Новый год, скорее всего, разве что у какого-то очень малого количества людей и вынуждена может быть, с чем вы очень сильно расстроитесь. Ну, также есть указание на то, что кто-то из вас может болеть или же будет находиться в состоянии выздоровления и будет слишком слаб для какого-то очень активного празднования. Но, но, большинство из, несмотря на то, что большинство из вас планирует отметить этот праздник дома, все-таки вас кто-то, скорее всего женского пола, будет соблазнять на то, чтобы все-таки совершить куда-то вылазку, какую-то небольшую поездку. Может быть, кто-то неожиданно к вам нагрянет в гости. Но ваши планы все-таки достаточно пассивные. Отметить этот праздник с тем, кто рядом. Но, скорее всего, что так не получится. Поэтому, кто болеет, желаю скорейшего выздоровления. А кто еще сомневается, ехать ему куда-то или нет, не сомневайтесь. Это время для того, чтобы двинуться в путь. Для тех, кто может себе это позволить. Теперь загадываем желание Девы. Итак, исполнится ли желание для Дев, которых находится в этом знаке Солнце, Асцендент, Луна, Венера – ну или же, там две и более а планет. Так, исполнится ли желание в новом году? Очень важное желание, загадывайте, для представителей знака Зодиака Дева. Смотрим. Сила. Сила говорит о том, что желание исполнится, но если вы... Приложите для этого определенные усилия, то есть что-то что для этого сделайте. Подлежащий камень вода не течет. По срокам это приблизительно середина августа, период льва. После 20 июля и до 22-23, я думаю, где-то до 22 августа приблизительно. Весы. Как для вас пройдет встреча в нового года? Вы знаете, у вас очень активна сфера коротеньких поездок, коротких встреч, ну, или же общения с теми людьми, которые вхожи в ваш дом. Тема семьи и тема любовных отношений и детей. Вы знаете, для вас я могу сказать, что эта встреча Нового года будет очень теплой, очень приятной. И так получится, что любимые встретят этот праздник с любимыми, с семьи, с семейными парами и с детьми. Если очень многие семьи, те кто был на расстоянии объединятся, если вы давно кого-то не видели, то все сложится и получится встретиться, кто-то к вам приедет, человек которого вы очень ждете. Если кто-то просто хочет несколькими семьями встретить в дружеском окружении, получится и это. но у вас пока один из самых таких знаете, разнообразных вариантов складывается. И однозначно, что он будет, этот для вас новогодний праздник, очень-очень позитивным. Ну, для всех. А теперь загадывайте желание, которое бы вы хотели, чтобы оно у вас исполнилось в 2021 году. Итак, исполнится ли желание для представителей знака Зодиака, Весы в 2021 году, которые. Для людей, у которых находится Солнце в этом знаке, Венера, Луна, Асцендент. Ну, или же две и более планеток. Смотрим. Карта Вера. Значит, Если желание связано с чем-то духовным, семейными ценностями, то оно обязательно исполнится. Если с деньгами и с финансами, то здесь, скорее всего, она говорит о том, что нужно перевести в баланс свое внутреннее духовное состояние, заботиться, позаботиться о своей семье, о своих близких, и знаете, что-то сделать ну, Не сделать, а поработать со своим мировоззрением То есть привести в порядок свою духовную составляющую то есть, и Также эта карта благоприятна для тех Кто хотел бы поступить куда-то учиться Получать высшее образование Еще она очень благоприятна для врачей Кто занят врачебной практикой Скорпионы как для вас пройдет новогодний праздник? Так, для вас актуален дом финансов, коротких поездок, перемещений и семейная тема. Угу. Ну, смотрите, так, а где у нас 9? 99 сейчас, я считаю, 12, 11, 10. Из 9 пришел 10. Луна. Ну, смотрим, смотрите, для вас... Знаете, как ни странно, но вот если говорить о финансах, вот судя по Венере, то вам, несмотря на то, что в последнее время вы постоянно ощущаете нехватку финансов, к вам денежка придет. И такое впечатление, что, знаете, как будто бы семья скинется на то, чтобы вам помочь может быть, встретить этот праздник достойно, может быть, вам просто какие-то очень хорошие, дорогие подарки подарят. Но для вас наибольшая будет радость и удовольствие, если вы будете отмечать не вдвоем, там глядя друг на друга, а если вы будете отмечать все-таки этот праздник в окружении детей, может быть, даже выросших детей, взрослых детей. Для кого-то это могут быть и внуки. Может быть, вам самим стоит съездить к своим детям, но главное не оставаться на месте, не отказывать себе в удовольствии увидеть, собрать всех своих родных вокруг себя. Для тех, у кого любовные отношения, вот вы знаете, может получиться такая ситуация, что кому-то придется пожертвовать и встретить Этот, встретить этот праздник не со своим любимым человеком, а, но кроме тех случаев, если этот человек находится где-то далеко. Если у вас есть возможность или вы планируете осуществить поездку к своему любимому человеку, уехать, туда можно. Вы не прогадаете, получите очень много позитивных эмоций. То есть у вас два варианта. Или с детьми, или с любимым человеком. Но если при условии, что он находится где-то далеко, и вам просто долгое время не удавалось встретиться с ним, и тут вот все так сложилось, что у вас все получается. Тогда дерзайте. Ну а теперь посмотрим, что, что, что. Загадывайте желание. Испомните ли желание для скорпионов? Сейчас я тоже загадаю. Итак, Исполнится ли желание для скорпионов, у которых находится Солнце в этом знаке, Венера, Луна, Асцендент или же две и более таких планет в 2021 году. Смотрим. Дьявол. Какая прелесть. Как раз я только и загадала желание, связанное с финансами. И оно. Эта карта говорит о том, что если ваше желание было связано с материальными ценностями, оно обязательно исполнится. Здесь не духовное, здесь материальное. И оно еще может говорить о том, что у вас получится... Ну, знаете, ну не совсем здесь слово «манипулировать» подходит, но получится осуществить намерение, ну, то есть какие-то свои, знаете, самые такие потаённые желания, то есть как-то на свою сторону повернуть ситуацию, если она до этого была от вас повернута в другую сторону. То есть обстоятельства будут играть в вашу сторону будут складываться в вашу сторону и игра пойдет по вашим правилам Стрельцы как вы встретите свою новогоднюю ночь? Ну, у вас находится Венера в вашем первом доме очень много планет во втором связанных с деньгами с финансами и часть, две планетки уже перешли в третье связанные с поездками и в оппозиции к Луне еще и дом работы здесь у вас активен. Ну, смотрите, ситуация выглядит таким образом. Для тех, кому придется работать новогоднюю ночь, не печальтесь. Работа будет легкой и будет больше похожа на празднование, чем на работу. А вообще, сама по себе эта ночь, она символична для вас тем, что по сути вам не особо-то и тратиться придется. Вы будете, в любом, где бы вы его ни встречали, вы будете гостем. И тратить будут денежки на вас просто придете сядете за стол и будете получать удовольствие возможно кто-то из вас поедет здесь поездка может быть как к родственникам а может быть кто-то решит уехать и на курорт Ну, насколько сейчас границы открыты в египет по моему еще можно и отмечить но большинство из вас отмечать этот праздник будут совсем не у себя дома. Все-таки захотят куда-то переместиться. Вот знаете, такое ощущение, что у вас вот на свой дом есть какие-то другие планы. И они явно не в этот день. Они на какой-то другой день отложены. В общем-то, где бы вы его ни встречали, готовьтесь к получению подарков и различных приятных новостей, неожиданных. Ну. То, что вы не засидитесь на одном месте, это 100%. А теперь загадывайте желание, главное, которое бы вы хотели, чтобы исполнилось в 2021 году. А я задам его картам. Итак, исполнится ли желание для представителей знаков Зодиака Стрелец, те, у которых находятся в этом знаке Солнце, Луна, Венера, Асцендент, две да и более других планет. по выпадали Большая. Тяжело мешать. Ну, смотрим. Так. Шут. Отличная карта. Вы знаете, она является нулевой. Ну, здесь, скажем так, она, скорее всего, что желание исполнится и очень быстро. Здесь и сейчас. То есть, если... Оно возможно исполнится, может быть исполненным здесь и сейчас, то оно исполнится. Еще по срокам она, как правило, говорит на период Водолея, приблизительно после 20 января там, до 20 до 19 февраля и еще в большей степени оно исполнится, то есть если это желание связано с какими-то поездками но начинаниями, там желанием например что-то поменять, место жительства или пойти обучаться в общем-то начать свою жизнь с чего-то нового или внести в нее что-то новое, то оно обязательно исполнится, при том условии что у вас до этого этого не было ну и дальше козерожки, как вы встретите новый год? У вас очень активен первый дом, ваш личный, и второй связанный с финансами. Здесь такая у вас интересная ситуация, финансы свои чужие, свои чужие. знаете? Я бы сказала так, что у вас может произойти обмен подарками. Сразу хочу сказать, что наиболее благоприятная ситуация будет для девочек. Вам лучше было бы, ну, для тех, кто свободный, могут себе это позволить, то встретить его в женской компании. Для тех, кому актуально, у вас есть еще тема появления некоего поклонника в этот праздник. Он себя появит, проявит, может быть даже и приедет при возможности. Но для всех остальных, кому это не актуально, здесь возможны... Знаете, я не вижу, чтобы вы хотели отметить его в четырех стенах. Вот в своих домашних четырех стенах. Ну, для семейных пар такое впечатление, что вы договариваетесь и куда-то уезжаете вместе. Не знаю, куда. Но здесь у вас просматривается поездка неожиданная. Вполне вероятно, что вторые половинки готовят вам козерошки, какой-то сюрприз. Но теперь загадывайте желание и посмотрим, исполнится ли желание для представителей знака Зодиака Козерог в 2021 году. Для тех, у кого там Солнце, Луна, Венера, Асцендент, Тверь и более других планет. Так загадали? Смотрим. Звезда. Звезда говорит о том, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно выждать время. Как правило, это от года и более. 1 два, три. Еще она может указывать на то, что вы идете правильным путем, вы идете след за своей звездой, и оно обязательно исполнится. По самым близким срокам это может быть период водолея. Вторая половина января и 1 февраля. Если ваше желание связано с чем-то творческим, с какой-то вашей творческой деятельностью, то это может быть значительно быстрее. То есть в этом году оно исполнится. Так, водолеечки. Что у вас? Ну, у вас становится активна лично ваша сфера. Так, сфера поездок и семья. Ну, смотрите, также еще дружеское окружение. Я бы сказала так, что если у вас будет возможность встретить... Ну, вы будете пытаться сидеть, скажем так, одним местом на двух стульях... Поэтому вы будете стараться как-то приложить усилия, чтобы отметить сразу там в двух местах. И там, и там. А где там, это вы уже заранее себе наметили. Если будет возможность куда-то поехать, съездите. Или же кто-то ожидает в гости приезда к себе кого-то издалека. Это другой город или другая страна. Вы будете в очень хорошем расположении духа. Самое интересное, что вы знаете, можете как-то переживать за финансы. Но ваши финансы особо сильные не пострадают. Для тех, кто захочет встретить дома со своей семьей, тоже будет очень много хороших, приятных событий. Но все-таки у вас наблюдается, знаете, два, два, вот циферка два. То есть захочется где-то в двух местах побыть. Или, вот, знаете, одним махом сразу... вернее одним выстрелом двух зайцев убить. ну смотрите здесь есть небольшое предостережение, знаете такое ощущение, что вот как-то сам праздник он может быть немножечко быть испорчен, здесь или ситуация может быть у кого-то ну, приболеет ребенок или приболеет ваш любимый человек или может быть что-то там как-то так не сложится. Есть, вот какая-то маленькая ложка дегтя, она ну пусть не для всех но у вас оно немножечко проигрывается. То есть у вас оно как-то, знаете, так фонит. Фонит. Ну, на всякий случай запуститесь необходимыми таблетками, лекарствами, чтобы быть на чеку. Теперь загадывается желание. Итак, исполнится ли желание для представителей знака Зодиака в в 2021 году для тех, у кого находится там Солнце, Луна, Венера, Акцентент или же две и более каких-либо других планет. Смотрим. Влюбленные. Ух ты! Влюбленные говорит о том, что, ну, конечно же, скорее всего, да. Но здесь может быть ситуация связана с выбором. То есть для того, чтобы оно исполнилось, вам нужно сделать выбор. А каким должен был быть этот выбор? Я не знаю. Ну, надо попробовать уточнить. Каким выбором могут столкнуться Водолеи в 2021 году? Король кубков. То есть выбор в сторону короля кубков. Ну, это мужчина водной стихии, это рыба скорпион, ну или же просто это близкий мужчина, который должен который хочет стать вашим мужем. Или, может быть, если вы мужчина, вы уже готовы взять на себя роль главы семейства. То есть определиться нужно с семьей, со своим будущим, с семейными ценностями. И, ну, соответственно, влюбленные сами по себе они говорят о любви. То есть если желание касалось любви, любовных отношений, то, соответственно, да, оно исполнится. Рыбы. Так, ну у вас еще активен второй дом в очень хороших аспектах. Активен 11, 12 и 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 6, 6, работа. Ну, посмотрите, в первых у вас идет улучшение по финансовой сфере, по материальной. Вы, большинство из вас получит очень приятные подарочки от тех людей, которые являются... Вашими близкими Друзьями, родственниками И возможно даже Вы и не будете то есть Какие-то подарочки даже На которые вы не рассчитывали Или может быть от тех родственников Или от тех людей, от которых вы даже не рассчитывали Что вам подарят Вы будете находиться в очень интересном состоянии как будто бы в предвкушении чего-то такого необычного знаете вот у вас большинство из вас будет такая немножечко какая-то такая нестандартная ситуация с одной стороны вы вроде бы будете находиться вот физически в одном месте, но мысли у вас будут еще о чем-то другом. Вот как будто бы, знаете, что вот не, не до конца счастливо называется, не до конца доволен. Вот как будто бы чего-то еще будет не хватать, о чем-то будете беспокоиться. Конечно же, большинство из вас рекомендуется, большинство из вас рекомендуется отметить этот праздник в семье и его встретят именно в семье, в кругу своей семьи, со своими половинками, со своими всеми родственниками, детьми, со, со всеми людьми, которые. С которыми вы одной крови. Но у вас, к вам поступит предложение также еще и куда-то съездить в гости то есть где-то отметить еще в другом месте. Ну, скорее всего, что это будет уже не в этот день, а на следующий ну или первого числа, там, например, во второй половине дня. Но само 31-е, ночь с 31 на 1, большинство из вас все-таки проведет в кругу своей семьи. Но строя планы о том, что вот и потом я там через день или на следующий день поеду в другое место. Ну, на самом деле, предложения у вас будут, приглашения будут, но э, наиболее, наверное, все-таки правильный вариант, если вы будете в семье. Так, будете очень довольны, на самом деле. Загадывайте желание на 2021 год. Так, сбудется ли желание для рыб? Для тех, у кого Солнце находится в знаке Зодиака, рыбы, и на Венера, Асцендент, две и более планет. Сбудется ли для вас желание в 2021 году? Смотрим. Так, что тут у нас? Луна. Ну, Луна говорит о том, что или же оно не сбудется, если оно ну, связано с какими-то манипуляциями, махинациями, то маловероятнее. Но если оно связано с психологией, с подсознанием, чем-то таким глубоким, духовным, с обучением, то может быть. Ну давайте попробуем уточнить. С чем сбудется желание, с чем не сбудется. Так, сбудется. Ага, сбудется в том случае, если ваши планы касаются семьи, семейных ценностей. Это Десятка Пентаклей. Она напрямую связана с семьей, благополучием всего рода. Ну, также касается и профессиональной деятельности. А с чем не сбудется? Четверка мечей. Да, верно, четверка не сбудется, то есть если кто-то планировал отдохнуть, ничего не делать и думать о том, что что-то там произойдет само по себе, то зря на это надеяться. Действовать он придется и быть достаточно активными в следующем году. Овны, какой будет для вас трещина нового года? Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну смотрите час 6 7 8 9 за границу то есть дальние поездки 10 еще карьера смотрите значит для вас просматривается тема такая как будто бы немножечко вы почему-то взгрустите взгрустнете такое впечатление что вам кому-то из вас будет хотеться с кем-то объединиться как будто бы то место где вы будете его встречать вам кого-то будет не хватать кто может быть кто-то со своей половинкой не может воссоединиться, знаете, вот такое впечатление, что частично вот как-то вот вы с кем-то виртуально будете на связи постоянно находиться, там могут быть близкие для вас люди, к сожалению, почему-то вот нет у вас сейчас возможности с ней вместе быть, вместе находиться, но ситуацию здорово разбавить или же ваша сотрудница, или же какая-то ваша родственница, или же ваша подруга, ну, то есть человек, который имеет отношение к вам, ну, может быть по по по роду, то все-таки кто-то относится к вашей разне родне и вам совет конечно не оставаться в одиночестве а соглашаться на предложение и отмечать весело и интересно ну, я могу сказать что в общем и целом вы в принципе будете довольны то есть по полный стол закусок вкусненьких выпивки, то всего будет достаточно. Ну, я, я считаю, что достаточно спокойный будет этот праздник, предвиденный, спокойный. Ничего для вас форс-мажорного не предвидится. Здесь еще интересная ситуация, то есть кому-то еще и может приехать, знаете, человек, который, ну, с которым вы в каком-то партнерстве состоите. Для кого-то это работа, для которого это может быть какие-то другие партнерские отношения. Ну, Кто-то может еще к вам приехать. Да. Особенно, если он связан с облиной стихией. Или, или, или Скорпиону. Овен, так же, как и вы, Стрелец, Лев Скорпион. Загадывайте желание Овны. Итак, сбудется ли желание в 2021 году для Овна, которое мне сейчас загадают. Значит, актуален. Вопрос для тех, у кого солнце овни, луна, Венера, асцендент, два и более знаков. Итак, спор с Главное желание для Овни в 2021 году. Башня. Вам так же, как и львам, по-моему, я уже точно не помню, выпала. Башня, как правило, говорит о том, что или же нет. Кстати, если оно связано с недвижимостью, может быть исполнено там какими-то ремонтными работами по срокам можно говорить первое показывать 1 апреля 1 декаду апреля если же это связано с чем-то другим то возможно какие-то форс мажоры в течение всего года и трудно будет что-то предусмотреть заранее ну, давайте на всякий случай зададим вопрос что нужно сделать для того чтобы ваше желание исполнилось ну, если оно не связано с недвижимостью. Для полнов. Что? Что нужно сделать? Так, туз кубков. Туз кубков наполнит свой кубок. Кубки – это чувства, эмоции – это любовь. Влюбиться, может быть, новая любовь. Еще это говорит о... О благосостоянии о личном. То есть нужно свой дом сделать тем местом, куда хочется прийти. И чувствовать себя комфортно, эмоционально и наполненно. Тогда сбудется. Тельцы. Ну, по заполненности, учитывая, что у вас долгое время идет и будет идти уран к вашему первому дому, который уже находится в соединении с Лит дает вам различные искушения и связанные с этим непредвиденные обстоятельства. В общем-то, в вашей жизни, к сожалению, все запланировано не будет, в том числе и встреча Нового года. Для тех, кто собирается встретить Новый год дома в семье, здесь возможны форс-мажорные обстоятельства. Вполне возможно, что кто-то неожиданно заболеет, не обязательно вы, может быть, кто-то в вашей семье. Что-то может произойти такое, что, э, будет, э, ну, что вынудит вас, поменять кардинально свои планы и в общем-то совсем все пойдет не так как вы планировали наиболее лучшее решение если вы поедете кому-то в гости это может быть могут быть ваши родственники это могут быть ваши друзья но вот в меньшей степени то есть для тех кто не будет болеть для тех кто будет иметь такую возможность но в меньшей степени рассчитывайте на какие-то приятные события в стенах своего дома, новогодний праздник. Скорее всего, поездка. Причем по финансам у вас как-то, ну может быть, у кого-то там неожиданная работа, рабочие какие-то вопросы возникнут, и у вас просто не получится осуществить свои намерения. Ну, что-то не сложится, что-то пойдет не так. Если вам куда-то ехать, то да, там все у вас будет чудесно, учитывая, что у вас большинство планет вообще находится вверху гороскопа, то все-таки для вас лучше быть активными и спланировать и распланировать этот праздник где-то не в своих родных стенах но с родными людьми а теперь загадывайте желание Исполнится ли желание в 2021 году для представителей знака Зодиака Тельцы? Для тех, у кого там находится Солнце, Венера, Луна, Асцендент, две и более других планет. Загадывайте, Догад, загадывайте, Тельцы, что бы вы хотели, чтобы у вас исполнилось? Солнце. Ну, однозначно, эта карта говорит об исполнении желания как правило, оно связано с установлением важного партнерства в вашей жизни, ну, с любыми другими праздниками, с детьми, например, если кто-то хотел завести ребенка, вордить ребенка, завести не очень хорошее слово. И, как правило, оно говорит о сроках середины лета, когда жара Близнецы, как вы встретите Новый год? Ну, потому что у вас здесь выпадает так Луна третий дом. Ну, сейчас смотрим. Седьмой, у вас активен 7, 8, 9. Смотрите, больше всего, ну, для тех, кто будет отмечать Новый год дома в семье, у вас все будет очень ровно, все спокойно, так как запланировано. Ну, большинство, в принципе, так его и встретит. Но я вижу, что для какой-то части, для кого это актуально, есть человек, который должен к вам приехать издалека. Причем именно к вам, не вы. И у меня есть такое предположение, что этот человечек к вам приезжает, и вы встречаете его, ну, Новый год с этим человеком. Сказать, что вы получили какую-то большую супер радость, ну, скорее для вас это просто какая-то необходимость. Ну, странно почему так. Хорошо. Ну, очень странная ситуация получается, но выходит, что наибольшее удовольствие вам доставят те люди, с которыми вы как-то связаны по работе, то есть вместе сотрудничаете. То, ли, что ли, то есть вам с ними будет наиболее всего интересней. Ну, не знаю, мне трудно представить. Может быть, кто-то из вас выберет вариант поработать, что ли, на этот праздник или где-то в коллективе его. Что-то будет работать на новый год и с коллективом будут отмечать для кого-то это может быть тоже актуально но у вас такая тенденция просматривается причем вам будут предлагаться в гости гости гости к вам едут какие-то короткие поездочки небольшие вас будут приглашать будут приглашать вы знаете если Будут приглашения, то лучше соглашайтесь Но вам там будет интересней вот У меня почему-то не покидает ощущение Что вот для большинства из вас вот для кого, У кого этот знак проявлен Особенно ярко вот знаете, вот Какая-то вот знаете Тяжесть Что-то вот непреодолимое обстоятельство Будет заставлять вас Оставаться на месте Как будто бы что-то не будет вас пускать это предложения будут. Ну, наиболее всего повезет тем, кто будет, как ни странно, на работе или же отмечать с кем-то из своего коллектива. Ну, для тех, кто дома в семье, достаточно все будет обыденно и спокойно. Ну, а теперь давайте загадывайте желания. Сбодится ли желание для представителей знака Зодиака, Близнецы? Для тех, у кого Солнышко находится в этом знаке, Асцендент, Луна, Венера или же две и более других планет. Итак, будет желание для знака Зодиака Близнецы в 2021 году. Смотрим. Жрица. Эм, такая очень неоднозначная карта. Как правило, она говорит о том, что может быть исполнится в том случае, если она связана с чем-то тайным. С обучением, с психологией, с эзотерикой, с сферой обслуживания. Ну, давайте уточним все-таки. Хотелось бы уточнить. Хорошо. С чем будет, то есть какое желание для близнецов исполниться? С чем оно должно быть связано? С какой сферой жизни, чтобы оно исполнилось? Здесь у нас рыцарь мечей. Скорость, скорость, скорость. Чего-то нужно завоевывать, что-то нужно отстаивать. То есть, если вы приложите усилия для того, чтобы добиться своего, то у вас может получиться, я так могу сказать. А что не сбудется, с чем оно не сбудется, с чем оно будет связано? В случае если не сбудется пятерка кубков смотрите если желание связано с кем-то из родственников может быть или с чем-то что вас давно разочаровало и вы будете пытаться это как-то восстановить то это маловероятно Но вообще сама по себе жрица, она, как правило, говорит о тайных знаниях тайные науки, тайные знания ну, что-то тайное и по срокам, как правило показывает полнолуние, ну, или новую луну, я обычно просто думаю, ну, смену цикла луны хорошо, давайте еще раз уточним, потому что давайте уточним жрицу Жрицу. Давайте уточним жрицу. Слишком уж неоднозначная какая-то карта. Она достаточно пассивная. Как правило, она говорит о том, что не нужно особо ничего предпринимать. Просто сидеть и ждать, пока что-то произойдет само по себе. Уточним жрицу для близнецов. Шут. Ну, для вас однозначно должно произойти что-то новое. Какой-то прорыв. Новые начинания. Так как было, не будет. Еще она может говорить об освобождении от чего-то, что было тайным. Для мужчин может быть уход от женщины. Тоже тайный. Ну что ж, я думаю, что прогноз был интересным. Проверить мы, вы его сможете в следующем году. Если будет интересно. Будет желание, напишите мне свои обратные отзывы и комментарии. Также хочу поблагодарить, поблагодарить вас всех за вашу поддержку, за ваши лайки, за тем, что делитесь моим видео. Чтобы не забывали его лайкать, обязательно поддерживайте меня своим вниманием. Для меня это очень важно. Спасибо вам большое и до встречи в новом году.